Ахнар Дёдер, Мана Чулгана Сашнер, Академен Больдена. Вот это Бахан Кевин, Бахан Залу гихо. Санал, Ханты и Санал Максимович, который вот возмущался, да? Кельдене Югайку Чахшу Геат. Записали, вот у нас он там есть, и там еще много людей записаны. всем даем слово. Я его глубоко уважал, он парень показался в Чечне, был награжден при Сталине дважды командованием полка, званием Героя Российской Федерации. Это значит первую компанию. и мы проводили круглый стол, чтобы его поддержать. И это на ранних я обрадовался, думал, молодец, Монако да, Я 100 залу, вот я одеялом, вот я ум молодец, Академон, на телеге может быть, да, последствия там все, да, булак. АМДК на роста, где-то холмики, где Ты говоришь, то остался Ар аста улс халымға залуспер халымға залусп улантерлер ан хараласаду штейндер цент неғ неғар неқ саланған санан то товарым хуваласад неғу құрднәр манаюқнәр тер мана халым түштүгән мечнәрне минген зорған зун дештикши жилде жүнгәрин орндо титте манаюқнәр хорат икү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 Одабылох, басы ты баса, мана халимкин нек арахта ги хурат. Я хочу царенди бяхм, я хочу танчан, уйдлихум ги же сана зюгат, энди ислым бене. Тогда таднига сугар раснедуинер, халимкин арахта залус ги же толженаб, мана цугулс, сугус, гулан улан залатер сугар, маднига таднига суваран.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 ухан умшат медленно был дорогие друзья уважаемые участники съезда по калмыцкого народа чулган события последних 30 лет показали что когда народ отрезан от власти то это имеет печальные последствия которые мы все прекрасно знаем десятилетие ожидания, что ситуация изменит к лучшему какой-то лидер или какая-то партия не оправдались. Остается только последняя надежда, это народ, народная власть. Народ должен взять власть в свои руки, чтобы построить гражданское общество и правовое государство, без чего все тонет в болоте коррупции, в бесконечном водовороте безнаказанности и несменяемости власти. Единственный шанс повлиять на ситуацию, это у нас в республике, это предстоящий... В 2023 году выборы в Народных Урал парламент Республики Калмыкия. Мы, граждане Калмыкии, должны воспользоваться своим конституционным правом и добиться того, чтобы абсолютное большинство депутатов Калмыцкого парламента, а лучше все депутаты Калмыцкого парламента, состояло из патриотов, из тех людей, которые готовы бороться за народную власть, кто нашел в себе смелость и ответственность, участвовать в нынешнем съезде. Поэтому я вас приветствую от всей души. Вот вы, от нас будет зависеть будущие Калмыкии, а, от таких людей. Народный хурал, парламента Республики Калмыкия является высшим законодательным представительным органом государственной власти Республики и должен держать руку на пульсе общественной жизни. А что мы видим здесь? Наш хурал, как и было задумано его создателем или создателями, Сразу, сразу же стал карманным послушным орудием и не выполняет своей главной задачей служения обществу. За все годы своего существования наш Хурал ни разу, подчеркиваю, ни разу не дал оценку работе, а вернее бездействию и преступным деяниям бывших глав Республики Калмыкия Юрюжинова и Орлова. Почему Хурал долгие годы и до сих пор возглавляемый Анатолием Казачко, трусливо молчал и подтворствовал преступлением, когда, например, у него под носом руководство республики годами воровало сотни миллионов рублей, миллиарду рублей, скажем даже так, выделенных федера федеральным центром на строительство икибурульского группового водопровода. И это только один случай известный. А таких случаев, наверное, много. Каждый может подтвердить, наверное. Мне довелось выступать с докладом о языковой ситуации на 45-й сессии Народного хурала парламента Республики Калмыкия председателя, как заместитель председателя Общественного совета по развитию калмыцкого языка. Так вот в 2013 году был такой разговор. Я там приводил цифры, факты, предлагал конкретные предложения по улучшению языковой ситуации. К сожалению, никто из депутатов Калмыков, Цувар Халимбуд и Кзун не произнес ни одного слова поддержку родного языка. Поэтому неудивительно, что впоследствии большинство из них послушно проголосовало за закон, дискримини... дискриминирующий языки коренных народов России, в том числе наш родной калмыцкий язык. Заодно это только их сразу надо было всех ну, выгнать, скажем, да, в шею, три шеи. Вообще даже с территории республики можно было выгнать. Да. Как известно, нынешний глава Республики Калмыкия Бату Хасиков не считает нужным отчитываться перед Народным Хуралом парламентом Республики Калмыкия за 2019-2020 годы. Между тем, согласно статье 28 степного уложения Конституции РТ, глава Калмыкии, пункт 4, представляет Народному Хуралу парламенту Республики Калмыкия ежегодные отчеты о результатах деятельности правительства Республики Калмыкия в том числе по вопросам, поставленным народным хоралам парламентом Республики Калмыкия. И пункт 5, я цитирую наш закон основной, представляет народному хоралу парламенту Республики Калмыки ежегодные доклады и информации о положении в Республике вопросах внутренней и внешней политики. Тот должен каждый год отчитываться перед парламентом, то есть перед нами, перед народом, потому что парламент это мы выбираем. Точно так же согласно пункту 7 статьи 34 основного закона Калмыкии, к ведению Народного хурала Парламента Республики Калмыкия относятся заслуживание ежегодных отчетов главы Республики Калмыкия о результатах деятельности правительства Республики Калмыкия, в том числе и по вопросам, поставленным Народным хуралом Парламентом Республики Калмыкия. Я всегда говорю, стараясь, когда надо, всегда говорить «Республика Ты «Тмегамар Тхмбяк». Мы живем в республике, а то и 5-5-8, а зачастую наши средства массовой информации охотно почему-то заменяют слово республика словом регион. Заметили, наверное, да? Так не должно быть. Кериктация главная надо всегда, чтобы в Тауханстасу Хухмольдина республика говорила, никакой это не регион. Э? Хальму? Да. Вот, а афигна. Это тоже надо иметь в виду. Но ну, мы это поправим, когда к власти придем, да? Вот таким. <свят> Йосен сделал, как положено все будет. А не то, что как сейчас эти наши, трустливые, беззубые. да? значит, э, однако в силу, вот такие отчеты должны быть со стороны главы постоянно, и парламент тоже должен требовать от главы, да? Однако в силу безответственности и бездействия главы республики Хасикова, а также, а также без зубов и без хребетности председателя Хурала Казачко, иногда я называю Штыгачко, потом скажу почему, да? Аппетит то есть мы так и, не, так и не дождались этих двух отчетов, двух серьезных документов, которые особенно важны и актуальны в этот сложнейший период, переживаемый нашей республикой. Налицо явное нарушение главного нашего закона, степного вложения Конституции Республики Калмыкия, как самим главой Республики Калмыкия, так и председателем народного хурала нашей республики. И уже один этот факт говорит о полном бездействии и недееспособности нынешнего руководства в Калмыкии в лице Хасикова и Казачков. Точно так же трусливо и безответственно повело себе руководство Калмыкии в случае с дикой выходкой председателя Верховного Совета Хакасия Штыгашева. Никто из них ни глава Республики Хасиков, ни председатель правительства Зайцев, но Зайцев можно понять, да? Тула есть Тула. А? <смех> ни председатель Народного Хурала Казачко, ни бывший главы нашей республики Ильемжинов орлов не дали достойного ответа и еще раз показали свое истинное лицо. Они попросту говорят, Трусливо промолчали. Правильно же, да? Я уже не говорю, что они там вышли там, с народу на митинг и прочее. А на самом деле это глупо с их стороны. Потому что надо было Тельцов-то, Гарак, Хасиков должен был выйти и сказать, я с вами, да? И все вы поддержали, он заработал почти. Сейчас, может, даже на съезде он мог бы прийти и сказать, я тоже с вами. Я такой же к да? Не хуже вас, говорят. Разве его кто-то прогнал бы с нашего съезда или с митинга? Да только зауважали бы. Киркта э? тогда в январе 2020 года наш народ вышел на центральную площадь листы и сам сказал свое слово. Серьезное, веское слово. К сожалению, правоохранительные органы Российской Федерации, Республики Хакасия и Республики Калмыкия уже более года никак не реагируют на оскорбления и клевету в адрес калмыцкого народа, и осквернение светлой памяти многих тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Калмыкии. И тем самым совершает преступное бездействие. Более того, на организаторов и участников митинга, они кстати здесь тоже присутствуют, против стыкашизма, против местные власти стали заводить дела и привлекать к ответственности, штрафовать и так далее. Таким образом, они стали на одну сторону баррикад вместе с лжецом и под лицом Штыгашевым. Именно такими словами, трус, лжец и подлец, я лично назвал Штыгашева в здании Верховного Совета Хакасии, присутствии многих людей, в том числе средств массовой информации. Там много было. И пользу я хотел поблагодарить Намцира Викторовича Манджиева, других наших земляков, вот здесь и Елена Котенова сидит. сидит. которая в Москве нас встречали, провожали в дорогу дальнюю. Вот она, там. Молодцы, благодаря вам, вашей душе, вашей помощи. Наша делегация оказалась там, в столице Хакасии. прям как вот когда в 1945 году на рейс Таги расписывались, да? Мы дошли, Гермад. Мы тоже приехали в Абакан, зашли вот в этот парламент и, и там расписались на стенах хакасского парламента. Нет штыгашизма, говорит. И там говорили, что местные ребята, вы герои. На самом деле мы понимали, что большая ответственность на нас лежит, потому что мы представляли свой народ. Я думаю, это было достойно с нашей стороны. Мы как наши предки сели на коне и поехали, и заказали, да? Кто есть кто. А они трусливо испугались все. Кто там штыгаши, кто за ним стоит, испугались. Ушли от разговора честного и тем самым расписались о своей трусости и неправильности своих действий. Да. Вот до этого выступал Аркадий Горяев, правильно он сказал, что он, я поддерживаю. Надо нам добиваться, вот будет сейчас избран здесь значит, постоянный орган наш, Конгресс, да, скажем, рад калмыцкого народа. Мы будем в том числе должны добиваться неуклонного исполнения вот этого значит, закона РСФСР номер 107 1 по реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Этот закон есть, его никто не отменял. И надо его просто исполнять, надо требовать его выполнения. И мы должны это сделать. И более того, я хотел бы, вот, пользуясь случаем, пользуясь моментом, обратиться к нашим участникам съезда, чтобы мы должны проявить солидарность с теми народами, которые, к сожалению, не добились реабилитации, то есть их не восстановили их республики, это республики значит крымская крымско-татарская, да? республики и республики немцев по Волжии. я думаю, наш, наш съезд должен еще раз подчеркнуть и требовать от федерального центра, от Москвы восстановления этих республик первое и второе, наш, это значит конгресс, должен эту повестку дня ставить, это важно и в политическом, и в человеческом плане что мы это прошли мы восстановились, у нас два района еще, да? Вот как Аркадий сказал, два района еще нам не дали. А тем вообще ничего не дали. Это же несправедливо. И мы как никто знаем, что это дикая несправедливость, и она должна, вообще-то, власть должна отреагировать. И мы понимаем их боль, этих людей. Пельхляш дала. Я же встречался с немцами по Волжии, тоже вот с их потомками, кто там через Шираклак прошли вместе с нашими отцами. Они надеются, они ждут, может быть что-то получится. Минимальные, конечно, надежды, но они есть. Я думаю, такие общественные движения, такие форумы крупные, как вот съезд калмыцкого народа, народа, огорода, калмыцкого народа, они должны тоже иметь это в виду, вот такие моменты. Все, что было сказано выше в адрес руководства Калмыкии, всем хорошо и давно известно. Поэтому я хочу обратиться к участникам нашего форума с вопросом. Один вопрос. Не к эти абсолютно беспринципные и безответственные люди имеют ли, мораль, ли моральное и юридическое право руководить Калмыкией? Как вы считаете? Нет. Нет, да? Вот, я тоже так считаю. Конечно же нет. Именно поэтому, именно поэтому нашему народу надо брать власть в свои руки. От этих бездарей ждать чего-то хорошего никогда не получится. А братья... Как сказал Ау Ленин 24 июля 1919 -го года, братья калмыки, судьба вашего народа в ваших руках. И судьба на калмыцкого народа и всех жителей Калмыкии на обозримый период будет решаться на следующих выборах в народных урал парламента Республики Калмыкия. Подготовку к этим выбор, выборам, которые состоятся в 2023 году, нужно начинать уже сегодня, на этом съезде, уже сейчас. Именно поэтому я предлагаю решением настоящего съезда каждого участника Чулгон съезда и калмыцкого народа считать кандидатом в депутаты Народного Хурала парламента Республики Калмыкия. Поддерживаете? Ура! <плевый> <плевый> да. <плевый> потому что здесь собрались цвет нашего народа, лучшие люди нашего народа, я так считаю. А лучшие люди нашего народа, это те люди, которые готовы которые готовы взять ответственность за будущее своего народа. Это очень много. Ты не не надо бояться, я прежде всего говорю, своей ответственности. Вот этого, своей ответственности. Не то, что там власть или кого-то там, всякие там карательные или какие-то органы. Да их плевать, честно говоря, на них. Керт А вот бояться надо, вот, избегать своей ответственности. Но здесь люди все собрались как один ответственный. Поэтому я говорю, вот эти люди, это золотой фонд нашей нации. Поэтому из этой когорты в скором будущем Будут также выдвигаться представители на многие ответственные посты республиканской, районной и местной власти. Это укрепит ряды борцов за справедливость и народную власть, заставит поверить в реальность перемен большинства нашего народа. И тогда будет больше наблюдателей на выборах, сами выборы будут прозрачными, честными, и большинство в Калмыцком парламенте будут составлять настоящие патриоты нашего народа и нашей страны. В будущем Хурале должно, должно быть также и представительство территорий, районов республики. вот то, что сказал Тагир горячий А его состав должен быть значительно увеличен, чтобы он не был карманным. Выбором народных хурал, парламент Республики Калмыкия. Это битва за лучшее будущее нашей республики и нашего народа. И мы обязаны выиграть эту битву. Мы должны победить, как наши отцы победили, да, в 1945 году.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 С уважением, Максим Цыденов.